Аплантажный дом был. Вагоны с лесом горят. Тут просто квартала нету. За аптеки в центральном дошло. За центр поселка горит. Давай протянем ее. Мы протянем с тобой. Вот. Да, давай, вот это,